А как прекрасно в осеннем лесу выпить кофейку из термокружки. Тоже испытывая. Ну вот, друзья мои, вот такой вот мешочек, такая упаковочка. И сейчас мы проведем учение по сборке этой палатки. Большая кемпинговая палатка Outwell Lanay Reef трехместная но довольно большая тяжелая э, из-за смесевой ткани смесевая ткань здесь применяется а вот в одно время экспериментировал э, со смесевыми тканями вот э, есть при этом некоторые плюсы смесевой ткани что из-за содержания хлопка палатка более дышащая становится то есть в ней легче дышится меньше вот это такая заперт воздух и получше держит тепло вроде бы вот. но есть минусы конечно, главный минус смесевая ткань она гораздо, гораздо тяжелее более громоздкая, более тяжелая поэтому соответственно и палатка тоже ну вот друзья, первый этап пока я только разложил собрал дуги колышки тут разные разного цвета из разного материала видимо для разных мест что удивило дуги стальные прямо прямо сталь похоже даже не алюминия а прямо нержавейка и в качестве резинки внутри стягивающей как всегда используется металлический тросик представляете то есть ничего себе они тут это ну, не буду сейчас показывать. То есть две основные дуги, они идут стальные с металлическим тросиком внутри. И тросик подпружиненный Вот. Одна дуга стеклопластиковая. Ну, это, видимо, уже там дополнительная форма-образующая. Она не несет такой нагрузки. Вот. Дальше собираю, дальше. Ну что, друзья, потихонечку собрал. Потихонечку Сандра собрал. Вот как она выглядит. Причем собирал один. Что хочу сказать. Ну собирается может конечно не быстро. Но ничего сложного нету. Собирается не сложно. Больше скажем так. Сложность создает. Именно ее габариты и масса. Но вполне. Вполне реально одному собирать никаких проблем, вот, а вдвоем еще веселее. Хотя даже я не вижу необходимости тут для двух человек для сборки. Внутрь еще не заходил, сейчас буду с вами открывать, заходить. Вот, конечно, все растяжки не ставил. Так, у меня же пробный, надо потом все растяжечки. Дверь. Ага. Там еще есть стоечки под дверь. Она может как козырек. Ага, вот она. Вот э, сеточка москитная. То есть э, можно оставить москитную сетку только за дверью. Угу. Прекрасно. Сейчас зайдем дальше. Здесь открывается москитка. Москиты сейчас не Вот там палаточка у нас смотрит. Зайдем. Ох, какая красота. Ох, ребят, какая красота. Не, ну это, конечно, кайфово здесь все. Полностью, по-моему, молния снизу пол пристегивается. Как бы двойной пол получается. Первый пол идет на всю палатку. На второй. Значит, у нас идет. Угу. Вот так вот у нас спальная деление Ага, прекрасно. Это все шторки, которые можно поднять. Будет светло и прекрасно. Ну что я могу сказать? Очень здорово. Очень здорово здесь все открывается отсветные на штор шторки. Это кабель-канал здесь. Это тоже так понимаю. Шторки. Вот я уже снял шторку. Ну, просто сейчас не хочу все шторки снимать. Сразу все собирать. А... Да, все это закрывается прекрасно. Все прекрасно. Вот. Что касается печи, как я вижу, печь если ставить, то а, печь ставится здесь на пол, тут просто сделается подстилка, угол достаточный и это дверь, то есть тут у меня специальная проходка есть такая сетчатая, а, выводится через дверь через одну сторону и все, вот. Дверь остается на липучке и все, и вот, А с другой стороны закрывается, и просто одной стороны двери пользуемся для входа. Вот. Поскольку здесь есть шторка, то даже не страшно от нагрева она хорошо, она такая хлопчатая, она не даст даже стенки палатки от печи нагреваться сильно так что она обычно она не, не должна не сгореть ничего ну печь достаточно древней кстати будет без вот, вот, стиль, я думаю у меня печь маленькая я думаю что вполне не нужно здесь ничего кидырок делать все должно работать через дверь так что да вот такая палаточка такая палаточка по крайней мере я правой проверил комплект покупал с рук покупал с рук был не совсем уверен что все хорошо будет все таки штука дорогая хотелось проверить еще в этом году Вот. Хотелось проверить в этом году, посмотреть, как она себя покажет. Ну, вообще здорово. Вот хожу в полный рост, как видите. Тут еще, ого-го, сколько еще места. Она даже, мне кажется, чуть повыше, чем у меня была. И размером чуть-чуть побольше, чем у меня был Гринель Trim. Trim Quick. Это немножечко побольше. Ну, что хочу сказать. Да, единственное, чуть-чуть подольше собирать, чем автоматический гринель а, ну знаете, автоматические палатки там тоже есть свой минус они как, как бы быстрее собираются, но на самом деле ничем не быстрее если, поскольку там нужно ставить все оттяжки растяжки и там тоже на, в итоге не сильно-то экономится это время вот, а по сложности сборки я бы сказал, что несмотря на то, что гринель у меня был автоматический а, мне кажется, это даже проще собирается вот на самом деле она собирается проще потому что там вот с этим, с этим замком с автоматом надо расправить все эти дуги, надо защелкнуть замок он еще туго защелкивается все это и там вокруг этого паука прыгаешь в, в автомате а здесь все очень просто ну, просто немножко время побольше вот. ну при этом конечно она стоит попрочнее, конечно, попрочнее Прям металлический каркас, все хорошо, в растяжечку так. Вот она, палаточка. Ну, вы сами видите, да? Тут, ну, это тоже, тут вентиляция. Приятная расцветочка. Мне нравятся светлые палатки. Да, лишь бы только она от воздуха не пачкалась просто сама по себе. Знаете, как бывает, светлые палатки слишком собирают на себе грязь а так ну это прям да полноценная кемпинговая палатка можно жить вот ну конечно наверное ставить ее там на 2-3 дня наверное, смысла нету хотя в этом от трех дней вот но жить можно в ней наверное долго так что вот так повторюсь сейчас осень и я выехал просто попробовать выехал просто попробовать вот кстати валяются дуги еще стойки это собирается стойка опорная под э, э, ну вы поняли да то есть дверь можно ставить на на стойке еще выход один выход вход Второго входа я не вижу, ну в общем-то это не, не принципиально. Может быть даже это хорошо, когда с двух сторон входы, там с разных сторон, непонятно кто откуда будет входить, непонятно что где можно поставить. Вот, В общем-то вход один и все понятно. Палатка Outwell Ланай Риф. Считается трехместная. Ну, так, палатка большая она большая, но не чрезмерно то есть вот что еще очень важно а, а то бывает палатка такая, что ну прям совсем ее ставить это несерьезно. Вот. А здесь такой размер размер меня устраивает размер меня устраивает ну осталось проверить ее так сказать в деле Сейчас Атьку показал. Надеюсь, он ее метить не будет. Все чистенько, На самом деле палатка. Палатка, как хозяин говорил, что новая. Ну, Но, судя по всему, да. По крайней мере, выглядит как новая выглядит как новая ладно, будем собираться будем собираться, время идет пора а, что еще хочу добавить собирается она вообще простой вообще быстро быстро и легко чуть ли не быстрее, чем моя маленькая палатка так, что это мы поехали, все всем пока